родственные связи рушились самая настоящая гражданская война вот это такая была закалка голод как бы предполагается угу. здравствуйте дорогие друзья здравствуйте с вами речи зары есть волкон мы сегодня находимся в гостях у лены в дружеской Республике беларусь и сегодня мы поговорим о жизни в Швейцарии, из которой приехала Лена. Подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Как в Германии, в Швейцарии. Люди верующие есть или нет? Само немецкое население, коренное население, оно очень редеет, да, ряды эти, они ну, да. истончаются. И для кого не секрет, немецкая семья, это э, семья, в которой рождается в лучшем случае один ребенок, а может быть даже и не рождается детей. Основную массу заставляют это семьи беженцев, которые приехали, скажем так, с восточных стран и... Женщины их не работают, не принято, чтобы женщина работала 15-20 лет, не знает языка той страны, в которой она проживает, но зато у нее 5-6, до 10 детей может быть в семье. То есть как это было когда-то тоже в традициях наших. Ну конечно. И конечно. они общаются только в своих общинах, они никого не впускают в этот свой круг. Единственное, что может быть мы пересекаемся, когда они обращаются за медицинской помощью. Общин, например, вот русских, белорусских, а там каких-то иных они есть вообще к сожалению, нет. Потому а что... швейцарские? В Швейцар... Швейцарии тоже поделена Шв... французско-немецкая да, да. часть. Да? Четыре языка официальных, да. И, и швейцарцы, они только недавно открыли свою страну и стали приглашать и то евро... только европейцев, и только тех, кто имеет высшее образование в тех областях, где им необходимо закрыть пробелы, дырки. И они, насколько я знаю, если ситуация не изменилась, последняя информация, не радеют относительно вот, мусульманского населения. То есть они не, у них нет ни, одного, ни одной мечети в стране и э, ношение бурки тоже запрещено в Швейцарии. Это да. пранжа. Э, э, ну, ну пранжа и, это слишком и, так, это уже совсем вот, закрытые, а это платки и, и, где только и, хиджаб. Хиджаб, да. Хиджаб или бурка mm -hmm. еще называют. Ощущение, что идет защита интересов швейцарского населения, потому как голосование это всегда народное. Если есть какой-то вопрос, он отправляется на голосование. И э, швейцарцы, то есть только коренные швейцарцы с паспортами швейцарскими Право голоса и только с 1979 -го года имеет право голоса в Швейцарии женщина. До 1979 -го года она mm -hmm. э, не имела права голосовать, только мужское население. То Какие-то еще такие традиции, устои и э, охранность вот это она еще присутствует. Но в Германии этого уже давным-давно нет. Тогда может быть предложить Швейцарской республике технологию защиты населения и улучшить экологию в сфере электромагнитного загрязнения. Уважаемые друзья, напоминаем что наступает Новый год, праздники на носу, и мы, заботясь о вашем здоровье, проводим акцию, где вы все наши товары можете приобрести со скидкой 20%. Будьте здоровы! Чтобы они вообще лучше себя чувствовали, рождаемость поднимали и вообще здоровье улучшали. Ну, как ты думаешь, что вот к новым технологиям есть у них, кроме швейцарских часов, стремление? Технологии по защите отсутствуют от электромагнитного излучения. До нашего знакомства, когда я этот вопрос изучала активно, я не нашла. Тех технологий, которые могли бы использоваться или которые можно было бы купить на территории Швейцарии, они не предлагаются, и в этом э, информационном пространстве этого тоже нет. То есть, вплоть до того, что скрывается информация о самом излучении, что оно существует, они устанавливают эти 5G вышки, которые сейчас установлены в Швейцарии, и некоторые компании, и некоторые кантоны, то есть земли, разрешили установку этих вышек. Это тоже не согласовано было с населением. То есть mm -hmm. если забой какого-то животного в лесу, например, волков или э, других диких животных, э, это и всегда идет голосование, то установка вот вышек 5G никто ни у кого не спрашивал. А почему? Потому как это тоже я... Думаю, программа, все та же самая программа по управлению по управлению И опять же программа здравоохранения. То есть вот это вот та, та самая организация, и она везде. А если уже говорить о том, что в Швейцарии находится их самый головной центр, да, то... ГВОС. Я думаю, да. То есть, я mm -hmm. думаю, что сам центр не глаз находится там, потому что слишком часто они там съезжаются, встречаются mm -hmm. и что-то обсуждают, те же форумы экономические, конечно. А Шваб-то тоже там живет? Шваб, да. да. Мне кажется, он живет в Жене. Да. Mm -hmm. да, он, он, он один из тех, кому на поклон едут немецкие политики. Ну и не только. То есть я думаю, что контакт был и с русским президентом, да? то есть и с украинским президентом был какой-то контакт. То есть, в принципе это такая, такой центр управления, куда ведут все паук, который сплел паутину. Ну я думаю, центр там может быть только видимая часть айсберга. Mm -hmm. Там кто принимает решения, нам не Пока, пока ну, мы этого не знаем. В любом там. случае, уважаемые друзья. Uh, благодарю тебя Лена, за рассказ интересный. Я будем продолжать освещать события и uh, брать интервью, комментарии о тех ощущениях, которые. Я надеюсь, скоро поменяются в Европе. Uh -huh, uh -huh. А по многим пророчествам, uh -huh. вот так говорят, что все побегут вот сюда в Беларусь, до да в Россию. Uh -huh, так как uh -huh. земли у нас много, uh -huh, энергии много. у нас много, ресурсов у нас много, силы земель, земли много. Uh -huh. А Европа уже так немножко зачахла. Поэтому будем ждать переселения очередного движения народов в сторону исконно Русской земли Ну мы всех ждем, пожалуйста Кто хочет, приезжайте, земли много Дел много, они переделают Благодарю тебя, с Благодарю Валкон, Вести Волкон Я и Чезар И На. Елена, а, доведюк. Елена доведюк.